Дорогие друзья, вопрос на засыпку. Чего никогда не бывает много? Денег! Правильный ответ. Приз в студию. Друзья, многие действительно считают талисманом для притягивания средств правильно выбранный кошелек. Ну вот, например, говорят, что миниатюрный вариант уже заранее запрограммирован на то, что больших купюр в нем никогда водиться не будет. притягивает деньги вместительный кошелек. Но а тем, кто в это не верит, понравится мнение, что в большом кошельке просто много места, купюры не рвутся, не сгибаются и можно хранить банковские карты а как вам с выбором цвета много тут вопросов тоже советуют принимать решение по фэншую по половому признаку году своего рождения и я слышала лично что красный кошелек идеальный цвет для денег якобы привлекает их но, честно говоря, я не знаю. Девушки меня попросили, говорит, Илья, захвати свой кошелек в студию, покажи нам его. И вот... и посмотрите на этот лопатник. Это, это я не знаю. Это вот как раз, если действовать по всем этим законам и канонам, это как раз, он должен быть большой для привлечения финансов. У, могу... У нас магазин на диване. Да, но, но честно скажу, что там денег-то не особо много. Это просто удобное средство. Как раз вот правильно сказали, уложить, все, все, уложить все карточки, носить какие-то чеки и так далее. Может быть, даже паспорт в нем носить. Кстати, очень удобно, можно использовать вместо сумочки. Ну, не знаю. Не работает эта история. Вот Большой кошелек, это, много денег в нем, к сожалению, нет. Но сейчас... Не работает схема. Вот Мы сейчас узнаем, как наполнить большие кошельки, если они у вас есть. У нас на прямой связи со студией директор Центра финансовой культуры Елена Феоктистова. Елена, доброго вам полезного утра. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Елена, да, ну прокомментируйте историю с кошельками, с цветом и так далее. Ну, давайте я вам расскажу те правила, про которые я слышала много раз и которые, честно, я сама соблюдаю. Так. работают, правда, другие инструменты, но я их соблюдаю. Кошелек должен быть красный и снаружи, и, вну и внутри обязательно. Я слышала тоже про годы рождения, это считается по восточным календарю, какая стихия принадлежит, такого цвета должен быть кошелек. То есть если у человека заканчивается год рождения, предположим, на 2 или на 3, то кошелек должен быть синий. На 4-5 – зеленый. Если год рождения заканчивается на 6-7 – красный. Вместе с тем, какое правило я соблюдаю, Купюры должны быть от повернуты к вам лицом. Билет Банка России должен смотреть на вас. Вот фраза: эта. билет Банка России она должна смотреть на вас. И при этом наименьшее. Купюра... Проверим, подождите, Давай. значит, и я. Билет, билет Банка, Банка России Россия. должен быть на... к себе Посмотрите, да, это то, что лежит в кошельке. Это есть, вот этой частью, вот этой частью. Вот билет Банка России. Он должен смотреть на меня. Вот сюда сюда кладем. И при этом должна быть сортировка от наименьшей купюры. Дальше больше. То есть самая маленькая купюра ближе и самая большая купюра чуть дальше должна быть. А если положение. они все одинаковые. Значит, пускай так лежат. Значит, они рядышком и лежат. А вместе с тем не должно быть никаких чеков, никаких квитанций, О -о -о. не должно быть, так скажем, беспорядка в кошельке. Подождите, есть, а как я... насчет счастливой купюры, понимаете, которую мы носим? Там один доллар или там еще Кстати, что? то Кстати, да, многие И... же это делают. Или, или же еще счастливой купюрой называется купюра, где серия э, с буквами совпадает с вашими инициалами, Ничего да? Такая тоже есть история. Ну, то есть если я, например, Елена Феоктистова, то моя купюра с счастливой серии это Е e и Ф. А если еще и номер будет совпадать как-то с датой рождения, то это просто считается бомба. Слушайте, ну, это, мы не призываем сейчас искать такие деньги в интернете, серии и, короче говоря, и, и, нет, и, и, инициалами. Я... Потому что на самом деле сработает регулярное ведение бюджета и его анализ. То есть нет ничего проще, как когда вы выполняете одно и то же упражнение каждый раз, когда вы стоите где-то рассчитываетесь. Например, на кассе в магазине, в супермаркете. Рассчитались, отошли в сторонку, достали телефон, забили расходы в приложение учета. А в конце месяца сели и проанализировали. И если какая-то трата выбивается, ну то есть, например, там, на продукты, на коммунальные услуги, услуги на, а, от детей и еще какие-то расходы равномерно идут, но вдруг трата на развлечения составляют большую часть, то нужно сократить на 3-5%. И ежемесячно, если сокращать по чуть-чуть на 3-5%, то у вас как раз таки и начнут водиться деньги. Именно mm. это помогает. А Ларчик-то просто, оказывается, а, открывался. Но если мы да? это еще все будем подкреплять нужным цветом... Поним... А, кстати, что насчет размера? Вот у Ильи огромный кошелек, у меня такой <свят> очень маленький. Это то, это как-то влияет, но красный зато. Нет, про размер, честно говоря, не влияет. Потому что вот важно, главное, чтобы было все красиво, чисто, аккуратно. И ну, так, так считается, что когда ты с уважением относишься к деньгам, то и они к тебе относятся с уважением. И ни в коем случае поэтому нельзя пренебрегать небольшими купюрами. То есть вот если 10 копеек лежит, нужно не полениться и поднять. Ну или вот, как минимум... Слушайте, а многие вот как раз носят фотографии детей, понимаете? Это вот кто? кто? Это ты? маленький Илья, понимаете? Носит фотографии Вот так и узнаешь о соведущем какие-то безумства, понимаете? Он носит с собой фотографию себя в молодости, понимаете? Нет, это то, что лежит в кошельке. Это я, к примеру, говорю, что носит фотографии детей, родных, близких и так далее. Стоит ли это делать? Фотография, она не создает беспорядка. Главное, не носите там вот чеки, квитанции и все остальное. То, что вот знаете, копится в коробочках потом. То есть носится в начале кошельке с учетом того, что вот я сейчас приду домой и буду все это записывать и буду все это анализировать. Не нужно. Лучше сразу расставайтесь с этими бумажками, заведите приложение по учету доходов и расходов мобильное и записывайте сразу в мобильный телефон. Это гораздо будет информативнее для вас и эффективнее. И в кошельке всегда будет порядок. Слушайте, спасибо вам большое за прекрасные советы. По крайней мере, сейчас в прямом эфире мы с Леной вместе с вами разобрали мой кошелек и посмотрели, что оттуда стоит действительно выбросить для того, чтобы там начались вести наносить начали вести деньги. А я очередной раз вести... uh, узнала, точнее подтвердила для себя, что надо, Леночка, начинать вести свои финансы. Так что самое время об этом подумать. Да. Пока идут новости на телеканале 78. <свят> ну а мы благодарим директора Центра финансовой культуры Елену Феоктистову, которая поделилась своими секретами финансовой грамотности.